Я верю, что всех нас ждет лучший мир. Орегон. Путь через неизведанные земли Америки. Смелые переселенцы идут вперед. Новые приключения. Дикий Запад. О боже, Беня, Белоголовый Орлан! А Ты только что убил Америку этим летом. Как же здорово! Природа и свежий воздух жажды приключений. Сзади тебя медведь. Мы ищем бандита по прозвищу Беня Молокосос. Нет, вообще его не узнаем Хотя он настоящий красавец Отличные усы А вы, дамы, значит, ночные бабочки Сороковых так никто уже не говорит Правильно говорит шмары Простите, не хотела вас оскорбить Шмары? Новая авантюра да. Бенни Рэдклифф в роли преподобного Изи Хили Брауна. Где же здесь запад? Это анатомическое изображение лошади Тогда понятно, да Тебя меня не поймать! Стив Ушеми в роли Бенни молокососа. Каран Сони в роли Стрелка Джон Басс в роли Тода Абердина и Джеральдин Вишванатан в роли Пруденс Абердин. Это же Орегонский путь. Убрал руки туда, куда солнце не светит. Это типа взад? Что? Руки туда, куда солнце не светит. Это типа взад. Ты правда так сказал? Отстань, я впервые держу кого-то на прицеле. Я нервничаю. «Чудотворцы. Дикий Запад. Новый сезон только на кинопоиске HD». Дорогие дети, скоро вашей мамы не будет рядом, и вы должны будете позаботиться о себе. Расскажи, что там снаружи. Снаружи только темнота. Там все умерли. Дети забрали моего брата. Я должна его вернуть. Я Анна Салеми, класс 3С. Мне нужна карта Сицилии. После вируса началось беззаконие. Все делают, что хотят. Если брата забрали синие дети, надежды нет. Чем тебе это нужно? Все взрослые мертвы. Нам нужно уходить. Италия близко. Там, за морем. Вместе мы справимся. За лесом станет опасно. Но вы будете не одни. Вы брат и сестра. Вы семья. Так что же такая одинокая девушка, как ты, делает одна в таком большом доме? Уверяю вас, я замужем. За мужчиной. За человеком. Ванда. Знаешь, мы необычная пара. Ну, не знаю, это всегда было вопросом. Мы просто не знаем, чего ожидать. Привет, сосед. Здоров, приятель. Да, как ты? Кто ты? Я не знаю. Здесь что-то не так. Ванна, ты меня слышишь? Кто это с вами делает? Вы здесь, чтобы помочь нам? Это наш дом. Тогда поборемся за него. Думаю, мы хорошо с этим справились. Озвучено специально для HD3. Я знаю, что это за место. Защитники времени устроили прям цирк. И все клоуны хорошо исполняют свои роли. Ходячие метафоры, обожаю. Вы выглядите супер умным. Я умен? Я знаю. Ладно. Хорошо. Подпишите, чтобы подтвердить все, что вы когда-либо говорили. Это абсурд. Подпишите и это. Защищаем правильное течение времени. Вы украли Тессеракт, нарушив реальность. И вы должны исправить это. Почему я? Нужен твой уникальный взгляд на логи. Дадут мне оружие? Нет. действительно верите в этого Локи? К счастью, для нас он достаточно верит в себя. Для нас обоих. Пока. Это чудесно, что вы думаете, что могли бы манипулировать мной. Но я на 10 шагов впереди. Вы доверчивы, не так ли? Вы можете мне доверять. Локи, я изучал почти каждое мгновение твоей жизни. Ты буквально 50 раз предавал своих людей. Я бы не сделал этого снова. Локи, озвучено для канала HD Трейлеры. Кто садает, дружно в ряд. Мы рады приветствовать вас на лучшей смене этого года на олимпийской смене Ты помолчать пришел? Ты свою девушку на пение провожаешь? Местные есть здесь? Есть, но в лагерь они не ходят Боятся В нашем лагере все в порядке. Ничего странного не замечал? Мне мерещится. Когда мы отсюда уедем, здесь что-то останется от меня. Что ж ты за место такое? Здрасте. Вы что-то знаете? Картина всегда одна и та же. Жар и домогание, и тошнота. Во что ты превратился? Вот сейчас? Мне так классно! Лукунур, давай, давай, расскажи, расскажи, чем тебя не устраивает наш коллектив? Кто-то же их такими делает. Да может, вообще уже все офицированы. Должен же быть какой-то выход. Вы уверены, что пойдете до конца? Что не струйся? Я никогда не ощущала себя такой нужной. Все обрело смысл. В какой ценой? Тебя в порошок садут. Ничего не бойся. Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтобы вечно горел. Это высшее предназначение. Молчаливо. согласие равнодушных. Ты мне еще книги и крылатых выражений по голове стук не можешь